Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. В этом ролике речь пойдет об вот этом электролизном газогенераторе G1 Ювелир. Этот газогенератор был сделан в наших мастерских более двух лет назад. Сейчас он попал к нам из ювелирной мастерской, которая находится в России, в городе Великий Новгород. А газогенератор попал к нам для проведения технических регламентных работ, для проведения технического обслуживания. И сейчас газогенератор полностью в исправном состоянии. И я могу вам продемонстрировать, как он работает по прошествии более чем двухлетней эксплуатации в ювелирных мастерских. Для тестов я буду использовать горелку Донмет 284 Как вы можете увидеть, газогенератор прекрасно работает, находится в прекрасном техническом состоянии. И буквально э, в будущий понедельник мы направим газогенератор его владельцу в город Великий Новгород. Друзья, благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.